Вот парк, который построен в Москве. А вот Инженер, который старался, чтобы этот проект в Москве состоялся, чтобы каждый москвич теперь наслаждался парком, который построен в Москве. А это Ландшафтный дизайнер в России. Он изучил всю природу России. На план инженера он опирался, чтобы этот проект в Москве состоялся, чтобы каждый москвич теперь наслаждался парком, который построен в Москве. А это строитель, ночами не спящий. Мост он возвел над рекой парящий, откуда видна вся природа России, так что собрал здесь дизайн Василий. На план инженеру он опирался, чтобы этот проект в Москве состоялся, чтобы каждый москвич теперь наслаждался парком, который построен в Москве. Еще был монтажник, электрик, водитель, грузчик, садовник, техник-смотритель. В общем, большая команда старалась, чтобы москвичу хорошо отдыхалось в парке, который построен в Москве.